Значит, всем снова здорово, с вами я, Ванёк, и, кстати, не забывай подписываться на мой канал, ага, и на мою группу ВКонтакте, ссылочка на неё в описании, вроде бы ничего не забыл, ну и все, давай начинать, короче, с тобой продолжать, точнее, проходить мафию вторую. Извини, друг, я вчера не записал, ну, не, ну. Нет, точнее записал я вчера игру, но тогда что-то не выложил вчера, потому что, ну, не было смысла. Мне не очень хотелось выкладывать вчера видео никакие. Space история, да, продолжим. Ну ладно, продолжим. Опять. А, сейчас точно, сейчас новое прохождение. Новая миссия началась. На пробел перелезть. А, да, то есть тут же этот, тут же этот. Проходим. Тут мы по поручению этого... А? Генри, точнее мистера Генри. Добыча ключ из кабинета директора. А -а -а. Тебе шумно вырубить охранника, нажмите левую. Вот. Ай, ай, ай, ай... Вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Вот ключ. Теперь нужно открыть сей. то ну я да. нажимал на кнопку этого сейчас короче не ну опять попробуем проходим опять одну и ту же миссию заново а меня ведь в академии хит напутили дам я Ребят, я, кстати, проходил обучение в Академии Хитменов, и тут реально меня учили. Вот это Тубзик. Ага. Вот Ах, Малина, пойду-ка фьям в обход. Скажите ее дорожка. Тут со сказком получилось. Угу. Ладно, да, тут получились по стелсу. Как бы. 38-го калибра. Так, вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Ах, Марина. А, вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Айди сейф, так. Я не вижу нифига. А, найди сейф и украдить талона. Вот эта вот миссия будет, э, честно говоря... Эта миссия с талонами будет не на запись. тут бросим это тело миссия где я развожу талон по местам заправок будет не на запись по потому что ну как бы вы сам понимаете лагаи это может у вас на, на вы там смотрите конечный продукт он у вас не лагает у меня то не видите как сильно